Вот сидит Тетерев Пытается атаковать 18 апреля Выпал у нас тут снег сегодня Почти весь растаял, вчера лежал Ночью минус 6, минус 7, на сегодня минус 8 Атакуют неактивно. Здесь как бы тока нет. Он сидит. Вид создает атакующего. И он один где-то, короче, там за молодником Почти полкилометра от этого. Сидит тоже с умным видом. Все Улетел куда-то. Постараюсь утром как-нибудь съездить Может в выходной день, если будет у меня выходной заснять видео как я ищу тетеревинные тока мне как раз надо найти ток много-много-много лет назад там был с отцом больше ни разу в той стороне не был и вот хочу попробовать поискать есть у меня мысли, что там достаточное количество тетерева может собираться если конечно там еще ток сохранился ну вот так вот едем домой, выставили мы фотоловушку обратно не дотерпел я поставил так ее на батарейках настроить настроил ее а то фотографии ко мне приходят но датчик довольно поздновато срабатывает. вороном мы шли шагом. И он у нас уже на середине примерно. На удалении только сфотографировал. Фотография уже у меня пришла. На почту, на электронную. Едем домой, если сейчас еще не стемнеет. Косули какие будут. Засниму. Дорога и пока туда ехал вообще мало видел. Буквально две или три наверное. Ну вот так вот Вот два штуки ходят. Который слева-то вроде побольше. Может быть рогатый. Голову не поднимает, не вижу. А вот справа тоже рогатый. Значит и слева рогатый. Сейчас есть у меня вероятность, что это Прошлогодний здоровый козел Но рога вроде сдалека показались поменьше Сейчас еще попробую подойти За нас болели пересмотрит называет вот он трофей на которого мы будем нынче охотиться вот он Четыре. Тросточка, маленечко, маленечко несимметричный, но ничего страшного. Все. Сейчас я их спугну, наверное Чтоб они меня знали И дальше Иду, иду сейчас А ворона то не вижу Думаю уже убежал А он оказывается все таки есть тут Вон он стоит Ждет меня. Ну, в общем, как-то вот так вот. Зверя немного есть. Сейчас еще заеду, сок заберу березовый. Если там пятилитровки уже не размерзлись. Похолодало вообще здорово. У меня руки прямо замерзли. Капец как. Замерзли. В общем, косуля есть. До этого я переживал, что рогатых не видно было. Сейчас рогатые появились. На этом поле было три рогатых, две взрослых козы и два сигалетка с одной козой. Ну то из того, что я увидел Да? Ворон Молодец, дождался Молодец Молодец Ну все, ладно Поскачем мы А то уже Ну-ка, не кусайся Луна Полнолуние Ворон Он засранец Ой, не настраивается, слепит, нет настраиваться, в общем там где-то тоже наверное жизнь. Вот такая вот красивая луна, Шук. на самом-то деле светлее все, да Ворон? Нет, ладно, всем пока, до новых видео, погнали мы, давай, прощайся, прощайся давай, кивай головой, нет, ворон, в общем, да, не, не, не до прощания он кушать хочет, все, пока, вот так вот этот ворон нагрелся у меня, да, красавец. Или на улице так холодно Или мы так гнали быстро Дымит Вот короче сок Замерз Замерз вообще Да О, включил вспышку. Плошной лед. Плошной лед. Да, ворон? Ладно. Буду пробовать собираться, а то темно уже становится. Как-то надо нам еще все это дело сделать и поехать. Ну вот так вот.